добрый день господа на своем канале я рассказывал о деле где уголовном деле где был реальный приговор к лишению свободы на один год по статье 366 уголовного кодекса украины вот видео кто не видел приговор первой инстанции я уже о нем рассказывал посмотрите я добавлю ну оно будет Желательно, наверное, с него начать, то есть я вначале добавлю его, тут будет вверху. Посмотрите, что в первой инстанции было. И вот сейчас мы разберемся во второй инстанции, 16 января 2023 года, суд в Ивано-Франковске, апелляционный суд, пересмотрел по апелляционной жалобе обвиняемого этот приговор. И оставил в силе, то есть вообще никак не изменил, пришел к выводу, что приговор соответствует всем нормам, да. Я конечно предвкушаю, как говорится, тут комментарии экспертов, что нужно было ссылаться, вот международный пакт о гражданских правах. Конвенция и так далее и тому подобное. Вот реальный кейс, да, случай, как говорится, вот, э, был защитник вот, у человека, да, то есть, в принципе, э, все, я думаю, возможность этого человека на защиту была исчерпывающей, вот, но, тем не менее, суд... Э, Оставил приговор в силе, реальный срок, один год лишения свободы за уклонение от призова по мобилизации. Ну, призыв на военную службу. Смотрите, что было у этого человека, да, то есть, э, краткая характеристика. Он проходил альтернативную службу, то есть, это как доказательство того, что когда был призыв на срочную службу военную, он пользовался возможностью да, проходить альтернативную воен... место военной службы, альтернативную. Это было в суде установлено. Вот. Потом, несовершеннолетний ребенок, 2009 года рождения, который, ну, по сути, находится на его содержании, да, так как он об этом заявлял. Переселенец, то есть он из Славянска приехал в Ивано-Франковск, Раньше несудимый. Вот. Смотрите. Прокурор в апелляции не возражал о том, чтобы э, ну считал приговор вообще правильным, но он не возражал, чтобы его изменили. Даже это. В первой инстанции досудебная, ну такой есть орган пробации, досудебная доповедь так называемая характеризует человека, да, что в принципе средний риск, и достаточно наказания, которое не связано с лишением свободы. То есть, знаете сколько факторов. Но, тем не менее, э, ну, и этот там раскаялся, даже, говорит, сходил на покаяние в одну из церквей и так далее и тому подобное. Но э, апелляционный суд на что обратил внимание? Почему? Потому что, ну, может быть, кто-то вот по религиозным этим э, соображениям, да, или по соображениям совести думает, что... Это 100% рабочий вариант. Ну вот в этом случае не 100% сработал вариант, как говорится, да. И на что обратил апелляционный суд внимание, когда он оставлял этот приговор. Что никаких доказательств какой принадлежности какой-либо церкви, документов, да, не предоставлено. Вот. Ну, насколько я знаю, да, все эти церкви, э, ну, есть общественные организации, которые выдают там, э, ну, не, не как общественные, религиозные, да, организации. То есть, у них там есть печать, устав и так далее. Вот, там можно, а есть церкви, которые не регистрируются, и, ну, тем не менее, люди ходят там, молятся и так далее. Ну, и, честно говоря, я вот не могу представить, э, а если вот православный человек, да, вот он просто ходит в церковь, вот он там э, соблюдает там это христианство, Библию читает. И так, какой документ у него может быть? Ну и он там, исходя из этой Библии, да, э, принимает решение, что вот не убей так, и так далее. То есть, какой документ суду нужно подать? Я, честно говоря, не знаю. Или пойти в церковь, в которую уходишь, взять документ о том, что ты там не пропускаешь службы, посещаешь и так далее. понятия. Ну, может быть, нужно было... Тут в этом плане проработать эту ситуацию, да, с защитником, с... подумать самому, какие-то документы все-таки надо нам все-таки собирать, вот. потому что, видите, суд не увидел доказательств этого. Второй фактор очень важный, тут я тоже думаю, в принципе, можно было собрать какие-то доказательства, но опять же доказательств не собрано, а именно ребенок вот этот несовершеннолетний он проживает с мамой, то есть бывшей женой этого обвиняемого за границей, ну вот они выехали вот, мама вывезла ребенка, они проживают за границей и получается, что суд посчитал, что не, не находится на содержании ну не знаю, какие могли быть доказательства то, что он там отправляет им какие-то средства денежные да, то, что ну, допустим, до того, как его начали там призывать, он помогал, отправлял. После, ну, то есть, какие-то документы, может быть, алименты он там по решению суда оплатит. Может, такое решение есть. Этого тоже ничего нет, вот этих доказательств. То есть, вот эти два момента нужно было подтвердить документами. Вот, я думаю, что, может быть, ситуация изменилась. Но она не изменилась. На что я обратил внимание? Вот. Я не обратил это в предыдущем видео первой инстанции. Я обратил это внимание, на это внимание в апелляционной инстанции, в тексте, да, ухвалы. Смотрите, 30 мая он приезжает из Славянска в Ивано-Франковск. 30 мая он становится на учет как внутреннее перемещенное лицо. 30 мая он становится на воинский учет. 30 мая ему выдают справку военно-врачебной комиссии о том, что он пригоден к военной службе. То есть, все за один день. Вот, тут, я думаю, были нарушения при прохождении э, вот этой военно-врачебной комиссии. Не мог, ну, вот, я не знаю, вот, я бываю в этих органах, да, и в военкомате, и в э, территориальных центрах комплектование социальной поддержки, да, как она называется, полностью. И э, в этих органах социальной защиты, где люди э, становятся на учет как вре, э, внутренне перемещенные лица, ну я, я не представляю, как можно за один день все успеть. Вот еще и пройти военно-врачебную комиссию. Вот, то есть надо было бы все-таки ставить, ну, оспаривать эту это Восстановление военно-врачебной комиссии и еще как дополнительный э, аргумент на суде представлять. Но что имеем, то имеем. Э, я в первом видео обращал внимание на номер этого дела. Он э, следующий. 344, ну полностью 344 слэш 7666 слэш 22. Расшифровывается этот номер следующим образом. 344 это номер суда, 7666 это именно номер дела, 22 это год, в котором дело э, начало рассматривать, ну, поступило в суд, зарегистрировано в суде. Так вот, в номере дела, да, вот эта цифра 666, мне, вот, знаете, как я, э, я уверен, да, что это, вот это именно основная причина, по которой э, человек был осужден. Ну... Смотрите, у человека есть право на обжалование этого приговора, я все-таки надеюсь, что суд э, Верховный, если будет подана апелляционная жалоба, учтет все-таки другие аспекты, да, или там как-то по-другому, или может быть какие-то доказательства донесут, попробует их там обосновать, почему они там их э, не подали в первой инстанции. То есть, ну, вообще, конечно, в апелляции нужно было эти два момента, на которые апелляционный суд, обратил внимание, подтверждать документально, как-то обосновывать, что даже если и не живет, понятное дело, что ребенок может с мамой выехал, да, а у него нет такой возможности, то он помогает, вот, то, ну, вот именно факт содержания. Вот такие вот, друзья... Ну, бывают приговоры, да, может быть и хорошо, что этот приговор дойдет до Верховного Суда, если он, конечно, дойдет, вот. ну, я думаю, что должен, почему, потому что уже Верховный Суд пересмотрит, а тогда уже будет какая-то, сформируется практика актуальная на состояние, вот, именно мобилизации, почему, потому что есть, может быть, другие, там, более ранние приговоры, тут даже на практику е... ЕСПЧ ссылается Европейский Суд, Отдам должное, отдам должное, что э, в этом деле один из судей апелляционной инстанции э, свое, ну, в отдельной ухвале э, свое отдельное мнение изложил и посчитал, что, я ссылку добавлю, окраймодумка, вот, э, три судьи было, да, и вот один из судей э, решил, что достаточно э, оснований, Характер, ну, характеристика э, человека до да, этого э, позволяла применять там, статью 69 и э, вместо реального срока дать там, испытательный срок установить э, так что и, честно говоря ну вот как-то так я ну, думаю что если подать касацию, все таки кассационная инстанция отменит этот приговор, но тем не менее вот реальный так что те, кто думают, что сейчас я там некоторые... Я даже видел рекламу, кстати, в ТикТоке, что продают вот эти религиозные организации. Ну, они, конечно, не пишут, не говорят, что продают, но я понимаю, с каким посылом это делается, что вот мы там и обеспечиваем поддержку и в территориальных центрах своих этих, как говорится, ну, не знаю, прихожан, да. То есть они дают документы, рассказывают, консультируют и так далее и тому подобное. Вот смотрите, может, Может если бы у человека были документы, и приговор бы отменили. Вот. Может быть, документы эти имеют значение. Поэтому вот такая вот история. Распространяйте это видео, чтобы, ну, потому что я уверен, вот я общаюсь с религиозными, скажем так. Есть у меня клиенты, да, которые вот по религиозным этим убеждениям. Э, там были такие случаи, даже что и уже был призван молодой человек в военной части, там начал отказываться брать оружие, да, как прям как в этом фильме по соображениям совести, да, кто не видел, посмотрите, есть фильм по соображениям совести называется. И там вот молодой человек, тоже верующий, не брал оружие, его там прям в суд отправили, ну, в общем, не буду спойлерить, в общем, вот похожая ситуация была у моего клиента. И он, да, принес справку, что он верующий, что он отказывается брать оружие. И таким как-то, каким-то образом, вот, ну не то, что он там прям уже в части был, да, а на каком-то там пункте сборном, в общем, все это там, ну, уже практически он был лишен воли, да, то есть его там доставили, они на каком-то спорном пункте были там, все военные. И он все-таки смог переубедить, и его отпустили. Все. То есть вот такая история была. Поэтому, да, документы, конечно, важны. Документы собирайте. Вот. Всего хорошего, всего доброго.